Данный урок больше для начинающих. Еще раз говорю, если вы увидели, что все, что на этом слайде написано, вы все это знаете, просто переходите к следующему уроку, не тратьте свое время. Я расскажу для тех, кто только пришел на рынок, чтобы у вас не было недопонимания. Мы, Давайте рассмотрим, что такое открытая позиция. Long, Short, Длинная, Короткая, Нулевая. Итак, позиция. Давайте откроем терминал Quick и посмотрим, Terminal Quick, что такое позиция. У нас вот есть некий график, неважно, пусть это будет фьючерс, акции, вообще не принципиально. Давайте возьмем инструмент фьючерс на акции Сбербанка, возьмем, потому что у нас там, допустим, да, изначально позиции нету, и давайте смотреть, разбираться с терминологией. Итак, вот у нас есть быстрый стакан. Как он работает, это в отдельном видео рассмотрим. Я беру, ставлю, что я покупаю, хочу купить один контракт в данном случае. И кликаю в некую область стакана. И у меня совершается, как видите, сделка. Написано, что заявка успешно зарегистрирована. И прошла сделка. Вот появился такой зеленый треугольничек. Он означает, что я по этой цене. Если мы посмотрим, подведем к ней. Мы увидим, что куплено количество 1 по цене 26570. Вот это некая цена, по которой я купил. Это сделка. А сделка. То значит, что я по этой цене купил. И теперь я нахожусь в позиции, я нахожусь в длинной позиции. Или в позиции long. Это все одинаково. То есть я купил, я рассчитываю на то, что цена будет расти. Дальше я хочу здесь. А, сейчас я открытую позицию имею. И теперь я ставлю лимитированную заявку. И у меня позиция закрывается. Опять сообщение: некой quick выводит, терминал quick. И получается, я купил по 26 26570. Я продал по 26 580. И я на этом заработал э, шаг цены здесь 1 рубль. Заработал 10 рублей. Совершил некую сделку. 10 рублей я заработал. Вот всего лишь это прошло там, меньше минуты. Если у каждого, там минуту будете не одним контрактом заходить. То есть я купил один контракт. Я могу купить 10. Тогда бы я заработал. Если цена прошла 10 рублей, заработал бы не 10 рублей, а 100 рублей. Отсюда вычитается комиссия биржи брокера. И чистый остаток попадает мне на счет. То есть я сейчас в плюсе. Свершу прибыльную сделку. Вот значит прибыльная сделка та, которая принесла профит. То есть профит это плюс, который я заработал в этой сделке. Купил дешевле, продал дороже. Я могу открыть теперь короткую позицию. То есть я продаю вот по некой цене. И теперь ставлю заявку на покупку. Если это моя заявка сработает, я опять закрою позицию в плюс. Заработаю. Сейчас у меня короткая позиция или шорт. Я рассчитываю на то, что рынок будет падать. Давайте передвинем. Все, позиция закрылась. Ну и здесь я заработал. Продал я по 26580, а купил по 26578. 2 рубля я заработал. Если вычесть комиссию бирж-брокер, скорее всего, я даже окажусь в минусе. То есть такая сделка невыгодная но тем не менее я ее совершил. То есть первую сделку я открыл в лонг, купил. И закрыл вторую, открыл шорт, то есть продал один контракт и тоже закрыл ее ну, в плюс. Вот все такое сделка. Сейчас у меня текущая позиции 0, то есть я вне рынка, позиция моя нулевая. Теперь давайте взберем, что такое заявка, стоп-заявка и сделка. Еще раз смотрим на график. Когда я выставляю вот некую заявку, вот она мне здесь появляется. То есть я выставляю, хочу купить вот по той цене, по которой я поставил свою лимитированную, еще она называется, заявку. Это заявка. Я пока вне рынка, я пока еще ничего не купил, но по этой цене я планирую купить, я хочу купить. Так же, как и я, другие участники стоят в стакане, кто-то хочет купить дешевле, кто-то может готов купить дороже. Кто-то хочет продать, то есть сверху продавцы, снизу покупатели. Сейчас я выступаю в роли покупателя, но пока не купил. То есть пока нет продавца, который готов купить у меня по этой цене. Как только он появится, свершится сделка. Вот эта заявка у меня пока стоит. Позиция у меня на биржем рынке не открыта, и я ничего не зарабатываю. Если моя заявка никогда не сработает, я никогда ничего не смогу заработать. Вот что такое заявка. Если ее поставлю поближе, вот я решил, что рынок вдруг без меня уйдет, я сейчас стою вот самым первым, самым лучшим. То есть я готов по самой невыгодной цене, вот сейчас, чтобы мне, у меня купили. И сейчас мы давайте выведем таблицы, в которой мы все это увидим. Вот заявка, таблица заявок. Вот видите, она сейчас отметилась, заявка исполнена. Я купил и нахожусь в длинной позиции. То есть я могу сейчас заработать, если цена пойдет вверх. Вот это таблица заявок. Когда заявка исполнилась, это попадает в запись в таблицу сделок. Вот у меня таблица сделок. Заявок может быть много, а сделок может быть меньше. Вот видите, здесь вот есть номер сделки, номер заявки. Все вот это здесь в таблице записано. Но сначала я выставляю заявку. Заявка исполняется. У меня произошла сделка. Все это записывается. То есть всю эту информацию я могу в терминале Quick посмотреть. И здесь показывается счет, на котором это. И в отличие от сделки, эта запись всегда появляется, как только сделка произошла. И уже отменить ее невозможно. А вот заявку можно ее поставить, а потом можно снять. Вот я сейчас заявку ставлю на покупку еще, а потом снимаю. Все, я не выставил заявку, но ее отменил. Вот она здесь в таблице как снята показано. А вот предыдущий у нас исполнилось. И после того, как заявка исполнилась, появилась сделка. Вот она здесь тоже последним номером в таблице записана. Вот что такое заявка сделка. Я могу еще выставить еще один тип а, стоп заявки. Вот давайте через стакан я сейчас выставлю стоп заявка. Мне нужно стоп take profit. Такой тип заявки, когда я Хочу закрыть позицию. Я здесь выставляю цену. Я хочу продать, продать э, свою купленную позицию, закрыть свою позицию. Если цена найдет, например, на 2, до 26, 500 -5. 26 595. Все, я выставляю некие параметры. И у меня появляется здесь мой take profit. Это можно разными цветами настроить. У меня просто вот заявки у меня такого цвета. Профит красного. Сделки тоже можно выбрать цвет. Все, это настраивается в терминале Quick. Свой профит я могу двигать, то есть я готов наверное, здесь закрыть. Если я пониже, поставлю, профит ниже, чем цена открытия, то я, если закроюсь и закроюсь в убыток. Вот это стоп-заявка. Почему стоп-заявка? Она в отдельных таблицах. Вот стоп заявки. Вот видите, еще третья таблица у нас появилась. Заявки. Потом происходит сделка, стоп-заявка. Чем отличается стоп-заявка? Она срабатывает по какому-то условию. То есть я пока на бирже, стоп-заявка, она хранится у брокера и на биржу пока не отправлена. То есть Если цена дойдет вот до этого уровня, вот, то тогда стоп-заявка сработает. Это некое условие. И по этому условию будет отправлена на биржу заявка. Отправлена заявка и произойдет сделка. То есть вот такая цепочка. Давайте рассмотрим это вот на схеме, так будет более понятно. Давайте вот на примере схемы посмотрим, как происходит. Сначала вставляется стоп-заявка. И на Форексе, скажем, вот это называлось как отложный ордер, то есть который срабатывает при определенном условии. Дошла цена до определенного уровня, сработала стоп-заявка. После этого появляется заявка, она уже находится на бирже. Заявка отправляется непосредственно на биржу. И если... Покупатели, продавцы, вот эта цена, которая отправлена, ее можно сразу исполнить, она сразу исполняется. Если нет, она остается на бирже и ждет своего покупателя или продавца. Если вы хотите купить, она ждет продавца, который готов вам по этой цене у вас купить. Если вы хотите продать, вы ждете покупателя, который готов по этой цене у вас. Все, как заявка исполняется, дальше происходит сделка. Это будет открыто либо лонг на покупку, либо шорт на продажу. Можно работать без стоп-заявок, сразу отправлять заявку на, непосредственно на бирже. Еще говорят, некая такая бывает заявка, когда вы, говорят, покупайте по рынку. Это значит, что вы, не думая, берете первого попавшегося покупателя и совершаете сделку. То есть вот я сейчас, сейчас у меня стоп-заявок, профит стоит. А я вот сейчас хочу срочно продать. Мне кажется, что-то что, что плохое происходит. Видите, цена против меня пошла. Я беру и первую попавшуюся, вот кто вот у нас вот готов, он мне готов человек вот купить по этой цене. Я раз и делаю по стакану ему, вы видите, на единичку там уменьшилось количество в стакане. Я ему продал. Все. Я закрыл свою позицию. Значит, на бирже можно открыть только длинную позицию. И по этому инструменту нельзя открыть одновременно короткую. То есть вы купили, вы должны сначала закрыть позиции, а потом открыть в противоположном направлении. Все, теперь мне вот этот Take Profit, она уже не нужна. Я ее за экран уношу и удаляю. Все, я совершил. Мы совершили две прибыльных сделки. Здесь вот видите, просто по одной цене у нас наложился, Наложилась продажа. И третья сделка получилась, получилась убыточная. То есть я купил и продал с убытком. Все, три совершено сделки. При этом заявок я выставлял много. То здесь, то там, потом снимал, стоп выставлял. Но сделок у меня три, я ее вижу в таблице сделок. Купил, продал, продал, купил, купил, продал. Вот Все, вот собственно все. Вот и вся здесь терминология, все искусство. Вот это вы должны понимать. Следующее, индикатор и пример индикаторов. Индикатор это некий, некий расчет, Который помогает вам оценить состояние рынка. Вот самый простейший индикатор это скользящее среднее. Это суммируется вот 10-20 свечей, и находится ее среднее значение в каждой точке. Вот давайте самый простой. редактировать. Добавить. Я здесь нахожу индикатор. Moving average, moving average. И добавляю его на график. Я могу сразу параметр додать. Вот давайте 10 свечей. Берем простое, чтобы было понятнее, по цене закрытия. Окей. Okay. Вот скользящий средний. Как она строится? В данной точке берет цены закрытия последних 10 свечей и делится на количество свечей. То есть, как бы средняя арифметическая цен. Все. Вот что такое скользящий средний. Это различные индикаторы. Индикатор может быть э, там Parabolic SAR. Это может быть индикатор, который там ограничивает там некие конверты. Э, Много их типов. Надо просто смотреть, как этот индикатор строится по неким ценам. Вот в данном случае... Редактировать. Смотрим. Moving Average. Параметры. Она строится по ценам закрытия. То есть цены закрытия каждой свечи. То есть последнее значение на текущей свече Суммируется, делится на количество э, вот, периодов. Все. Ничего сложного. И получается такая э, некая кривая. И она показывает некую динамику. То есть вот когда цены падают. И среднее значение тоже падает. Вот что такое индикатор. С индикатором все очень просто. Потому что они... Однозначную трактовку. Если кто хочет поподробнее разобраться, непонятно. Курс технический анализ. Это там более подробно рассмотрено, как что строится, как что получается. Вот пример индикаторов. Их может быть много. Следующие термины, который мы не разобрали. Убыток. То есть это получение убытка. Ну, Я думаю, всех понятно. Купили дешево. Купили по какой цене, продали еще дешевле. Получается убыток. Профит – это заработок, когда вы заработали денег. Лось – это синоним убытка. Доход – синоним профита. И суммы на счету, ну, те деньги, которые у вас на счету присутствуют, которые можно, можете фактически распоряжаться. Следующее есть понятие, как код бумаги, код класса, счет депа, код клиента, код фирмы. Код бумаги. Вот у нас была некая табличка, которую мы смотрели. Вот Мы ее здесь сейчас задвинули. текущие торги. Здесь мы вывели специальные колонки некий параметр, который этот инструмент однозначно определяет. Вот зная код инструмента, я точно знаю какой это инструмент. Код класса. Разные э, бумаги имеют разные коды класса. Вот на срочном фьючерсе на рынке форс они все имеют код SPBFood, а например акции могут быть и облигации имеют разные коды класса. Класс это некое более общее понятие, а код инструмента однозначно определяет. Э, что вы торгуете. То есть, фактически коды, коды инструментов на московской бирже у вас не будет никогда совпадать. Еще вы если торгуете фьючерсами, у них некое есть понятие как а, срок жизни. Ну, поподробнее посмотрите тогда ссылки на видео, видео которое есть у вас в литературе. Там подробно рассмотрим, что такое фьючерс, акция, облигация, валюта. Возвращаемся к терминологии. Так, счета. У вас определенный открывается код, э, номер счета есть. Есть счет на рынке. Срочный рынки форс, есть счет, код а, на рынке, на фондовой секции, там, это учет вас как клиента, как физическое лицо. Код фирмы более общее понятие, а, код фирмы имеет, имеют, например, все клиенты а, некого брокера. Ну, вот это вот все понятия у вас отличаются. Субсчет – это а, в рамках одного счета вы можете несколько субсчетов открыть. То есть, как бы деньги у вас едины, вы с одного субсчета на другой можете переводить, перераспределять, но ну, некий так подраздел ваших денег. Площадка, соответственно, это мы уже говорили. Есть площадка срочный рынок, где торгуются фьючерсы, есть площадка фондовой секции, там торгуются акции и так далее. Теперь понятие бычий медвежий тренд. Вообще, что такое тренд? Это рост цены. То есть, когда цены растут, давайте опять посмотрим, откроем КВИК. Давайте возьмем побольше вот какой-то участок. Ну, допустим, здесь цены у нас в какой-то момент падали. Цены падали. Сказящее средняя как индикатор падал. Был некий тренд. Вот он. Некий падающий тренд. Это говорят нисходящий тренд, падающий тренд или медвежий тренд. Это синоним. Когда цены растут, то это называется... Давайте сменим таймфрейм там дневной поставим вот здесь мы видим пример бычьего тренда восходящего тренда растущего тренда тренд это некая динамика вот когда мы видим цены растут растут растут коррекция небольшая рост все восходящий тренд там линии тренда это все будем отдельно строить смотреть это вот следующее понятие которое вам необходимо знать понимать теперь что такое бит ask или ask или offer, что такое спред, биржевой стакан, график. Давайте посмотрим. Опять возвращаемся в quick и смотрим. У нас тут как раз был выведен, мы уже про него говорили, биржевой стакан. Посмотрим на него внимательно. Здесь есть снизу это спрос или бит. Сверху ask, офер или предложение. То есть кто-то готов купить по какой-то цене, кто-то готов продать. Постоянно. Здесь видите спред вообще минимальный. Там один пункт Иногда меньше, больше. Но очень ликвидные инструменты. То есть это покупатели снизу, сверху потенциальные продавцы. Когда вот кто-то стоит, вот я сейчас хочу продать, я ставлю лимитку. Давайте я сделаю одну минутку, чтобы было видно. Вот я стою в стакане на продажу. Вот по определенной цене. Я могу переставлять свою заявку. Могу и по графику ее, в принципе, переставлять, вот так переносить пока она не сработает, то есть пока она стоит в стакане, сделка не произошла. Вот такое бит ask. вы это должны запомнить. Эту терминологию надо знать. Вот это биржевой стакан, здесь видны покупатели и продавцы. В российской бирже все очень хорошо, мы всех видим, и стакан бесплатно предоставляется, скажем, на американской бирже. Вы видите только ближайшего в стакане, а саму вот эту вот глубину стакана вы там не видите. Потому что за это нужно платить дополнительные деньги. То есть, кто там в стакане как выстроен на американской бирже, это стоит отдельных денег. У нас это, к счастью, бесплатно. Ну, еще есть много разных понятий, типа тип лимита, то есть, как происходит расчет на срочном рынке Фордс, на фьючерсах, тип лимита 0. То есть, вы купили и сразу учет идет вашей позиции. А вот на акциях вы сегодня купили, а реально акции вам поставят, как бы и вы станете владельцем акции через два дня. То есть, вот отличие. Вот основная, основные термины, которые мы, вы должны владеть. И уже в следующем уроке продолжаем дальше изучение.